оккультизме пятно света, которое попадает на тьму, делает тьму явной. Она делает ее доступной для понимания, для изучения, для чего бы то ни было. Пока нечто находится во тьме, то есть в глубине воды и земли, у него нет формы. То есть она может и есть, конец, но это как код Шрёдингера. Непонятно, то ли он жив, то ли он мертв. Абсолютно непонятно. То есть муж, конечно, и жив, но вполне вероятно, что уже и помер. Вот точно так же и в воде. Вот то, что там есть, какое нечто, что должно проявиться, оно еще формы не имеет. Не потому, что оно вообще не имеет, а потому, что мы ее не видим. Мы не знаем, какая это форма. Но как только мы поднимаем нечто из тьмы, из воды, проявляем это на свету, Форму уже не изменить. Вот она уже такая. Это как открыть ящик, ящик шердингер и все-таки понять, жив тот котейка или не жив. То есть, ну все, помер уже. Все. Ой, нет, смотри, как это шевелится. То есть это то, что проявляется на свету, то уже не меняется. И в вашей жизни когда-то тоже, да, попав вы на свет, а чей других людей в этот и реальный проявленный мир заполучили вот такое тело, вот такую натуру, вот такую эпоху, вот такое вот все, что уже не изменить, вещи неизменные. И стали они неизменными только потому, что они проявились. Понятно я объясняю? Да? Это такая мутная философия, но тем не менее. Но без, нам без этой философии ну никак, да? потому что весь оккультизм слегка на философии зиждется. И вот это вот уже проявилось, оно уже сковано огнем. Это как вот мягкая глина, которая была мягкой, пока ее в печь не засунули, да, и все, и запекли. Все, запекли, как баба и гата липунюшку. пунюшку. Вот она бы его запекла, и все, и это был уже Иван дурак. А пока он был липунюшкой, у него было еще есть, был, был шанс. Вот. Таким образом, то, что вот уже проявлено на свету, предопределила вашу форму в этом свете, ваше проявление в этом свете, кто вы, что вы, как вы, чем вы будете заниматься, каким э, качеством характера обладать, в, каком, в какой касте жить, какими друзьями общаться там, ну и так далее. То есть это полностью почти предопределенная судьба, которая появилась только потому, что она проявилась, то есть попала в пятно света.